Ну и сейчас, слышал, слышал, слышал, слышал, слышал, слышал, слышал, слышал, у меня, у меня было желание. я прошу прощения, что я делаю вас, вашего супруга, что вы вас за ваших детей. Сегодня дочка и я сыночка упасть на ноги. Благодарим вас за то, что вы просили такие детки. Дадим вашему вашего доброй. Да иди давай, Господи. Нет, нет, нет, храни вас Господь, надо его делать. Мы очень рады. Нет, стоит того. Россия, если что Мама, мамочка, благодарим вас, благодарим, спасибо вам. Вот так вот. Самый, знаете, просто это. Смотрите. Мама, вкусная. Мама, ты что? Умный, я тебя забыл какой-то вот. Вот он старшийся, что творит. Вот он умненький какой-то. Давай, скорее, я, я тебя обниму, Поднимай. мой родной, красивый. Ты совсем взрослый стал уже, смотри, какой. Ага. А сейчас... Пап, иди сюда, пап. Папа, и дети, и детей целуйчивые. Ну, вот, им надо конфетки давать. там, где у нас, я... Да, ему возьму. сейчас, сейчас тоже будет. Папа, вашу телевизор. А я, можно мне секундочку? Рад Приветствую. вас. Приветствую. вот, вы, вы похожи, как на видео. Спасибо. Знаете, у меня было желание, прошло с прощением, за то, что ваше дело. Я увидел вашего сыночка, ага. второй раз, третий раз впервежу, ага. сегодня вашу доченьку увидел в Барнауле. Вы воспитали прекрасных детей. Спасибо. Это очень важно. Поэтому не обижайтесь, да. я исполню желание своего сердца. Я хочу вам поклониться ноги. Ой, то, ой, не надо. Воспитали таких деток. Ой. Благодарим вас. Спасибо, Господи. Нет, нет, нет. Нет, нет. Спасибо вас, Господи. очень благодарны. Вы нам пример показываете. Я буду, я буду говорить нет и своим детям и внукам рассказывать. Это очень важно. Это мало кто так. У так. Столько детей, такие семьи. Все господа знают. Вы ну, сами, так, Чудо вот. сплошное, А приехали у вас красота здесь. Рай. Вы ведь рай. Ну, вот настоящий живой кстати, рай. Было да, да. Ну, вот еще бы хорошо посидели, Да, говорили мы. Ну, может быть, будем молиться, чтобы Господь. Да, конечно. Да мы молимся вот. что-то вот никак. Ладно. Будем надеяться Будем на то, надеяться. что Господь к лучшему все да. придет. А вот этого не было. И тут недавно все да, вот сделали. Ну, тут что-то было, вот это было, вот это недавно да. сделал а ворота. Это... Старорус. Ну, тут такая традиция старорусская традиция. А у нас, знаете, два Мы тут потихоньку решили как-то... это снимай пока, положите все. Ну, это малышок? Так, держи. Это ванна? А еще вот готовые патроны? В общем, да? Спасибо. мои красивые. Слушайте, а у вас А я казался, мне на видео как будто вас обход то есть, а ты, ты, она, не, там не мы не обходимся. Там. там расстояние Ах. есть, но мы туда не ходим. Все понял. Да, Пошел хоть в пользу чему-нибудь Правда, да. Руслан? Чайником вашу пользу, и горшочками, и большим горшком Ну, вот, ну, вот сам класс, что пользы есть, есть. Да, Все, слава слезос. Теперь спокойно угу. ага. Так, это Замят вот он Ничего какие бревно. Да, да. Мы не Я первый раз, раз вижу такие да. на потолке да. такие бревна. Да, да. Мастер сверх. А, а, а, да. Второй этаж Это да. второй этаж будет держать капитан. Да, вот теперь. Тут можно было одно бревно такое и весь этаж держал. А это же как? А это подвал. Подвал, видите? Под поле. Под Да, да. Вот дом, наверное, теплый, но такие толстые. А у вас там прям подвал подсел? Или там под печкой, наверное, это... Ну вот фундамент поднимем, подсажем, чтобы выклеим. Смотри, венчая лято, вот так Комната еще. Что там будет? Я так. Теперь пьет, теперь пьет. что? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? Ты что? не что? что? Ты Не а и